и навеки провожают всем двором. Время-время кружит снеги, и разъехались соседи, кто куда. И когда дома сносили, мы с тобой, мой друг, шутили, не беда. Раз году письмо скупое, поздравление с Рождеством и долгих лет. Ровно восемь тихих строчек И другой какой-то почерк, все привет. Ах, как хочется вернуться,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 Лишь во сне приходят лица, не узнать и половины ярок свет. Год прошел почтовый ящик, открываю две газеты писем нет. Ах, как хочется вернуться.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 И рождение справляет и навеки провожают и навеки провожают всем двором